Исполню вам несколько песен из воинского цикла «Призови меня, Русь, призови». И до самых глубин озарённой Доверь мне свои образа, в драгоценных окладах и медных. я тебе возвращу их назад, облаченными в ризы победы я тебе. Возвращу их назад Облаченными в ризы победы Вот уж кони с алюра рысь Переходят в предчувствии сечи Русь святая, рискни Обопрись, а мои современные плечи я несу каждой клеткой своей, силу предков в изнеженном теле. Чем на самом-то деле прикажи, и я буду сильнее во сто крат, чем на самом-то деле. Будь спокойна, до ныне мой дух. Собранной кольчуги окова, призови меня, Русь, я приду, как на поле пришел. В себя ратный хорал Бородинского вечного боя Я под прошоровкой умирал Чтоб навеки остаться с тобою я Равкай умира, чтоб навеки остаться с тобою. Дай мне право священной. Со святого Анвона Призови меня, Русь, призови Под свои из знамена Призови меня, Русь, призови Субтитры